Добрый день, с вами адвокат Бузана Дмитрий. И сегодня я отвечу на вопрос: что будет, если в тексте заявления в суд написать нецензурное высказывание? Верховный суд применил штраф в сумме трех размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц 5763 гривны за злоупотребление процессуальным правами. Такое решение принял Верховный суд в составе коллегии судей касационно-административного суда при проверке кассационной жалобы по иску к Министерству внутренних дел Украины. Высшего Совета юстиции Украины и Высшего Совета правосудия о признании противоправными и недействительными решениями и приказами. Суд кассационной инстанции вернул жалобщику кассационную жалобу в связи с тем, что в ней не изложены предусмотренные кодексом административного судопроизводства Украины основания для обжалования судебного решения в кассационном порядке. Кроме того, эта кассационная жалоба содержит недопустимые, нецензурные высказывания в адрес судей 6 апелляционного административного суда. Коллегия судей Кассационного административного суда отметила, что, со стороны долж... что стороны должны не допускать использования нецензурной лексики как при оформлении документов для подачи в суд всех инстанций, так и в публичной жизни поскольку нецензурная брань не усиливает эффективность и убедительность информации в документах официально-делового стиля, а свидетельствует о культурном вакууме и демонстрирует неуважение к судьям. Какое конкретно было употреблено выражение, я называть не буду. Суд отметил, что участники судебного процесса и их представители должны добросовестно пользоваться процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами не допускается. Часть 1 статьи 45 КАС Украины. Согласно части 4 статьи 45 КАС Украины, в случае злоупотребления участником судебного процесса, его процессуальными правами суд применяет к нему соответствующие мероприятия. Согласно пункте, пункта 2 части 1 статьи 149 этого кодекса, суд постановил решение взыскания в доход государственного бюджета Украины жалобщика штрафа из-за злоупотребления процессуальными правами. С постановлением Касационно-административного суда в составе Верховного суда от 8 января 2019 года по делу номер 826-3515-18 можно ознакомиться по ссылке к этому видео. Поэтому я призываю вас быть максимально сдержанными и культурными при составлении заявлений, использовать официально деловой стиль изложения фактов, и аргументов. Спасибо за то, что подписаны на мой канал, до новых встреч, а если вы до сих пор не подписаны, рекомендую подписаться, на моем канале вы сможете узнать о том, можно и нужно использовать права согласно действующего законодательства в свою пользу, а не так, как я рассказал выше.